здравствуйте дорогие друзья мы с вами продолжаем двигаться по марафону который ведет к большему раскрытию нашего сердца к ощущению себя из полноты себя к осознанию того что самое стабильное в этой жизни это изменение и в силу того, что они происходят из меня, я и есть единственное существо в мире, которое может что-то в своей реальности улучшить, ну или же ухудшить. И не на кого сетовать, не на кого жаловаться, некуда бежать, от себя ведь не убежишь. И сегодня я хочу обратить ваше внимание на то, как мы с вами двигаемся и какая уникальная, великолепная способность нам дана перемещаться, способность выражать себя, выражать свои потребности настроению, свои состояния и достигать своих целей, перемещаясь. Мы постоянно куда-то стремимся, своим сознанием мы можем перемещаться намного быстрее, чем физическим телом. Мы можем улететь на Марс, на Луну в другую страну, сменить континент, переместиться даже в идеальную картину реальности. Но почему же мы не перемещаемся точно так же мгновенно физическим телом, как происходит внутри нашего сознания? движение движение и дыхание это два согласованных между собой аспекта если мы целостны если мы сонастроены с собой то эти процессы в нашей жизни очень-очень вместе связаны да друзья если у нас согласованы движение и дыхание, другими словами, если наше эго действует в согласии с Духом, то то, что мы себе наметили на уровне фантазий, как мы перемещаемся в другую реальность, становится реальным и в мире материи. Если мы сонастроены как личность, как эго со своим духом, то мы очень быстро, в том числе физически, перемещаемся в те состояния, в те ситуации, в которых очень хотим. Разрыв навыка перемещаться, когда наше эго ведет нас не туда, куда ведет дух, а туда, куда его запрограммировала матрица, когда твои ноги ведут тебя на нелюбимую работу, а на самом деле дух в это же время стремится к реке или погулять в лесу. Есть ли у вас этот вид свободы? Имеете ли вы возможность перемещаться туда, куда зовет дух? И быть в каждую секунду своего бытия там, где ваш дух стремится получить бесценный опыт контактирования с духом другого? Это очень важно. Позвольте себе сонастроиться со своим дыханием. Вы учитесь этому на коврике, в практике, в вашей йоге. Йога – это дорога. И то, как вы научились это делать в уединенном в своем маленьком мире плавно перемещается в большой. Движение и дыхание. Будьте сегодня грациозны в своей практике. Осознайте глубинную благодарность за возможность двигаться, перемещаться менять геометрию своего тела, использовать его архитектуру для своих целей. Именно для этого оно нам дано. Именно для этого. Чтобы мы были согласованы между своим дыханием, движением и целями. Очень важно понять, что мы не просто есть. Я есть – это только начало. И второе – я действую. Я действую. Вот здесь начинается сотворчество, не только присутствие. Я есть и ощущение себя творцом первый шаг я действую проявляет наш дух потанцуйте сегодня проявитесь через практику осознанного движения которые вам предложены или через любую другую практику почувствуйте Эту механику процессов, как действительно тонко сонастроены все системы между собой, каждое движение, каждый вдох и выдох – это глубочайший труд и нашего физического тела, и всех остальных. Если у нас есть эта способность перемещаться, это дар, дар, дарованный для реализации изменений, И изменений. Каждая иная позиция нашей формы создает предпосылки для формирования новой реальности. Переместите сегодня свой привычный стульчик, на котором вы так привыкли консервативно восседать какое-то другое место. Будьте в движении. Нарушьте правила недорожного движения, а свои догмы, установки. Пойдите другим путем на работу – а может быть, вообще не пойдите. Посмотрите на свою реакцию. Что за бунт случится на вашем внутреннем Титанике. И какая лодочка зовет в далекие дали. Чтобы показать вам вашу великолепную. Многомерную, многообразную реальность. Грациозность в перемещении. Это девиз данного дня. Будьте грациозны в каждом своем движении. И дышите ему в несон. Дышите.